одноклубники всех приветствую на отправке у нас очередные мотобуксировщики железная собака на этот раз отправляем сразу два мотобуксировщика почти в одной комплектации они представлены на 600 гусенице длиной базы полтора метра на данном буксе установлен двигатель зонкшен 460 кубиков подвеска катковая мягкая независимая усиленная импортная цепь сальниковая сразу в базе на буксе представлен реверс редуктор переключалку вывели на руль в данной комплектации Здесь установлены ручки с подогревом и чка аварийной остановки Рядом с ним буксировщик на 600 гусенице при такой же базе Но уже имеет подвеску подпружиненные цельно-резиновые колеса Если вы приобретаете на катках, то можно в дальнейшем перевести на данную подвеску на буксе установлен ПНД ящик в багажный отсек Ящик абсолютно у нас герметичный Можно складывать необходимые вещи Здесь букс представлен Также с реверс редуктором Переключатель на руле выведен Рычаг газа по просьбе клиента Был установлен снегоходного типа Кому как удобно Либо к себе, либо от себя То есть каждый выбирает сам Возможность мы эту даем Данные буксировщики едут транспортной компании Архобов Груз, доставляем по всей Архангельской области, если ваш населенный пункт находится с ближайшей дорогой. Будем ждать отзыв и видео от наших клиентов. Всем спасибо за просмотр. Пока!